The girls, ну что ж, всем приветик. Сегодня мы будем продолжать играть в игрушку, которую мы начали вчера, получается. И я решил, что Пофиг, ладно. В принципе, начинать с чего-то надо. Все-таки гачи игры это гачи игры. Продолжать мы, естественно, в них будем играть. Ну а игры на компьютер почему бы и нет, тем более такие интересные, вроде как мне зашла, почему бы не продолжить. В любом случае, напишите в комментариях, хотите ли вы продолжение, а я буду уже смотреть на это. Ark Survival я пока что не знаю, буду ли я продолжать или нет. Все из-за того, что очень маленькая активность на моем канале почему-то. Ну, видимо, из-за того, что гачи-игры это гачи-игры, мобильные игры это мобильные игры. Ну, а игры на компьютер особо большого спроса у нас на канале не требуют. Ну, в общем, давайте продолжать. Так, что мы здесь видели? Ну, мы здесь возродились, помните, у нас старикашка нас спас, и мы здесь что видим? Мы здесь видим... Какие-то интересные вещи Так, ага, мы здесь хилку имеем Это что такое? Это у нас сундучок какой-то был Здесь мы зеркало видим Ага, здесь особо ничего не поменялось Так, а это что такое у нас? Что это мы взяли такое? А, я, честно, не знаю, что это такое мы взяли эм, Но, ну, может быть, это свет? Да, это, скорее всего, свет это сохранялка. То есть, если мы вот так вот сделаем, то мы карту можем посмотреть. Ух ты! Круто! То есть, мы можем посмотреть карту. Это уже круто. А, что это такое? Что это такое? Я не знаю. Так, ну допустим. Что здесь надо было сделать, я так и не понял. А, что это такое? В общем, вот здесь вот есть красное что-то. И нам нужно кьюшку нажать, наверное. Ладно, давайте посмотрим, что у нас внизу. Открывается дверь, и мы выходим на улицу. Выходим на улицу и смотрим, что у нас здесь. Так. Сканируем. Так. Чекпоинт. Телепортируясь с карты сюда в любое время. О, отлично. Мы можем сюда телепортироваться теперь. Так. Эм, что мы здесь можем еще сделать? Ну, мы здесь пока ничего особо не видим. О, собачка. Это кажется, наша собачка. Выглядит как-то довольно забавно. Я бы сказал. что это такое? Так. Давайте проследуем за собачкой. А где собачка? Так. Может быть, она где-то здесь? Сражаться мы не можем. Сражаться мы не можем. Давайте посмотрим, кто это. Странно. Странности какие-то здесь, на самом деле. Может, мы вернулись в прошлое? Может быть. Так. С тобой поговорить мы не можем. Но собачка туда, наверное, убежала. Так. Сохранение идет у нас. Ищем собачку? О, отлично. Мы можем здесь уничтожать. Всякое. Разное. Так. Костяшки всякие. Смотрите-ка. Титаны всякие. Интересно. А там у нас куча крови. Кровяшки просто. Окровявленные всякие. Окровявленные? чего? Окровавленные всякие. Трупики вон костяшки всякие, нам туда нельзя. Нам туда и нельзя. Так, э, отомстим. За наших бородков. Так, нам вот туда вот как-нибудь надо бы попасть. М -м -м. Ага. Понятно. Туда тоже не попасть. Может попасть можно вот так? Понятно, что ничего не понятно. Нам надо как-то туда попасть. Может быть здесь надо как-то обойти. Воз возможно, возможно, всякое. Так. Я туда допрыгнуть не могу. Давайте отхилимся. Здесь у нас отхилка есть. Забираем ее. И что мы здесь видим? Туда мы попасть никак не можем. Хотя, может быть, как-то вот так обойти можно. Может быть, это секретик какой-то. Возможно, это секретик. Где-то вот здесь вот, возможно, пройти можно. Так. Так, туда нельзя как-то зайти. М -м -м -м. Мне вот этот секретик интересен, как его получить? Как его получить? Здесь наверняка есть секретная какая-то дорожка. Как туда попасть? Вот неизвестно. О. Понятно. Так. Что ничего не понятно. Во. Отлично. Что-то мы взяли плазма какая-то в любом случае я смог попасть туда то есть здесь надо как-то телепортацией, вот такой вот прыжками пробовать что-то сделать туда мы не допрыгнем, далековато будет уже пробовали пробуем тогда что-нибудь здесь еще найти но здесь нас атаковали так что это скорее всего верный путь Давайте попробуем сюда куда-нибудь. Сюда нас ударили. Но ну, мы здесь быстренько разберемся с врагами. Советуют на самом деле какой-то э, использовать Xbox, но что-то как-то, ну нет ли меня это. Давайте-ка. Лучше взорвем. Не для нас эта штуковина. Что у нас здесь? Костяшки всякие. Что у нас что такое? Непонятно. Нам вот туда вот. Чтобы нам туда попасть, нам нужно что-то сделать. Игрушки такие вот, прям реально интересные. Так. И что? И куда? Ага. Прикольно. Мы прибежали в какую-то лабораторию. В какую-то лабораторию прибежали. Может быть здесь битва с боссом будет? Здесь ничего нет. Так. Сюда, сюда, сюда, сюда. М -м -м -м, вот там вот кто-то. Странный. Цветочки, цветочки. Что это? С тобой можно поговорить? Ага, он нам показывает, с каким существом сражаться лучше не стоит показывает на карте что вот здесь босс ага а мы сейчас где то есть нам а вот сюда бежать надо чтобы с боссом сразиться а стоит ли нам с боссом сражаться пока непонятно на самом деле нельзя Понятно. Усложняется игрушка на самом деле. Прям чувствуется усиление сложности. Но мы что-то должны сделать. Иначе у нас будут проблемы. Так, так. Смотрите, что у нас здесь. На самом деле реально прикольно сделали. Красотища. Мне кажется, игрушка короткая. Так. Что это такое? О, это лифт. Прикольно. И мы куда-то вниз спускаемся. Куда-то вниз спускаемся. М -м -м. Прикольно. Там кто-то плавает, трупик какой-то. Так. Ну, пока что у нас... Опять какой-то дебилизм происходит с нашим туловищем это там такое кровавленные какие-то тела где мы вообще понятия не имею давайте вот сюда сюда и вот сюда и что это темная часть какого-то секрета наверное Так <смех> Маленькую точечку забрали Интересно Здесь ничего нет Тут тоже ничего нет Короче, нам нужно искать вот такие всякие Разные штуки Такие разные всякие штуки Надо искать там вот какие-то странные твари Нас ожидают сверху Где-то Так Куда-то мы поднялись Где это мы? Где-то мы на земле смотрите -ка. Я не думаю, что нам прям сразу нужно бежать туда, к боссу. Но изучить, что у нас здесь есть, это реально интересно. Так, что-то мы взяли. Так, телепортация. Телепортируясь с карты в любое время сюда. О, отлично, кстати, это реально отлично. То есть у нас появилась точка, сохра... точка телепортации, точка сохранения. Там мы не попадем. Нам бы вниз. Как вниз попасть, наверное, через верх. Наверное, через вот это маленькое подземелье. Так. Так, здесь кто-то спит. Тоже историю какую-то рассказывает. Угу. Информацию какую-то получили. Больше мы здесь ничего не можем сделать. Тоже интересно. Всякие разности. Так, туда мы попасть не можем. Может, открыть? Можно. Нет, нельзя. Спрыгнуть туда тоже нельзя. Видимо, надо как-то... Ага, я понял, как. Через низ пробовать как-то туда попасть. Через низ. Так, куда это мы забежали? <плодисмент> нас опять подташнивает кровью. Чем ближе мы к врагу, тем больше у нас проблем каких-то со здоровьем. Так, ну допустим. Где мы вообще? Понятно. Цветочка нам помешал пройтись. Так. Здесь какая-то вниз. Туда, куда там мы спускаться можем здесь. Ну, дорога вниз, чего бы нет. Только бы потом найти, куда нам идти дальше. Это очень интересно. Так, понятно. Ага, они еще и взрываются. Так, понятно. Вот эти вот трав травушки, получается, тоже могут быть проблематичными. Так, отлично. так отлично я не знаю, что это такое, вот эта вот странная какая-то штука пусть будет здесь какая-то информация ага, нам это разблокировало путь вперед интересно интересно так, битва с боссом Ого. О, нас убили. Жесть. Первый босс. Первый босс. Неожиданно. О, мы, мы воскресли. Чего? То есть у нас здесь была типа сохранялка такая. Уничтожили Ёшкин кот Стоп, я не понял А чё это их так много? Их тут реально много как-то Забавно Так Забираем хилку Надо Собрать где-нибудь Ресурсы, всякие материалы. Но нам сюда, в любом случае. Так. Получается, нужно цветочки сразу уничтожить. Вся. Вот этот. Ага, пистолечка не хватает. Так, ну дальше пока пройти никак. Ну, никак вообще. Никаким образом не победить. Не хватает у нас ничего. Так, а может здесь что-то мы можем забрать? Нет, у него ничего нет. Туда мы бежать вряд ли пока сейчас будем. В таком случае мы сейчас там умираем. Ну, тогда идем вверх. Идем вверх, но запомнили, что вот здесь вот у нас мини-босики. Может быть, у нас собачка нужна? Может быть, у нас собачка будет спасать? Типа, на нее отвлекаться будут. Может быть, может быть, вполне. А может быть, собачка это и есть босс. Кстати говоря, тоже возможно. В итоге окажется, собачка это босс. Так. Зря пулю использовал. Зря пулю использовал, ну ладно. Кстати, вот туда можно сходить. Ага, туда мы не пройдем, видимо, надо сначала победить того босса маленького. Так, здесь мы отхиливаемся на фолы. Ну, хороший такой чекпоинт, на самом деле. Так, давайте идем сюда. Телепортируемся туда. И мы вот так вот телепортируемся. Кстати, прикольно выглядит телепортация-то. Телепортация прикольно выглядит. Так. Ну что ж, я думаю, что на этом мы закончим. Мы дошли до интересного места. То есть мы дошли до первого босса. Мы там несколько раз поумирали. Пишите в комментариях, хотите ли вы... Продолжение. Также пишите в комментариях, хотите ли вы какую-то еще игрушку, может быть, еще чего-то хотите. Ну а так, в принципе, с вами был, как всегда, я, Макс. До новых встреч.